здравствуйте друзья подруги э -э -э неделю назад я получила ожог руки сегодня просыпаюсь и у меня вот такой как треугольничек тут проявился случайно заметила да вот я думаю, ну, треугольничек в астрологии это такая конфигурация, называется тригон. Он вообще хороший такой, судьбоносный, благоприятный. Думаю, надо, значит, записать. Вот мне подсказка, надо записать видео такое под названием "Загляни в карму", дорогие мои. Давайте заглянем в карму. Хорошая она не хорошая, но иногда надо знать. Что же ждет впереди? Тут момент такой. Я, скорее всего, не буду говорить на какой временной период вот это будет видео. Просто скажу так. Вот перед вами цифра 1 и 2 Выбирайте, не задумываясь, не спотыкаясь в себе вот эту цифру как по наитию сразу, и мы будем прогнозировать сегодня на моих авторских горбатых картах. Итак, выбирайте свою цифру. Хорошо, если вы выбрали цифру 1, я начинаю. Итак, загляни в карму. Смотрите, уже кар карты бунтуют. Загляни в карму. Так, вот так. У нас будет тут 6 тем на тему «Загляни в карму». Если что-то в экран не попадает, я потом пододвину. Итак, первая тема. Итак, еще раз напомню, что может быть это на 2, может на 3 месяца, может, на полгода вперед. Давайте так, скорее всего, вы сами почувствуете или сейчас вот скажете, так я хочу вот узнать на там, ближайшие три месяца. И тогда вот это будет вот в таком ракурсе, как вот вы будете смотреть. Отсчет идет с данного момента, как только вы открыли этот номер один. Итак, будет ли кармическая судьбоносная смена партнера? Скажу так, что даже если вы уже в отношениях и вам что-то не нравится, хочу сказать, что полностью не поменяем не поменяете вот видите слово какое выпадает да с меня вырывается прямо вот как я тут сейчас как ванга просто вещаю как динамик да как динамик мне говорят я вещаю то есть даже если у вас идут последнее время со своим партнером какие-то разлады ну страсти бушуют вам нравится это ему нравится это и вот и как-то так хочу сказать может быть эта болезненность еще какое-то время продлиться. Но то, что если кто-то из вас вот думает уходить, не уходить, эм, ну, даже если что-то не нравится, наполовину вы по каким-то причинам вы не можете уйти из этой ситуации. Даже если она для вас болезненна, даже если она болезненна для ваших детей, допустим. Но... Такая ситуация, что у вас кто-то, что-то, ну вот карма говорит, иди дальше в таком составе. Даже если покажется, что вот сердце перевернуто, то есть не люблю я этого человека. Но вот ситуация пока что такая, дорогие мои. Ну, может быть, максимум это на полгода, на 7 месяцев наперед, скажем так. То есть пока вот карма, ваша карма, она говорит вот так, а вот психуешь, злишься, ну вот иди дальше. Может быть, это тебе такой урок, в твоих проходишь ты такой урок подстройки умения подстраиваться под партнера, даже может быть под такого это так момент если тема кто еще не познакомился то скорее всего может быть в ближайший месяц ваша карма даст вам знакомство потому что огонь это чувство это любовь это то что вдруг вспых, вспыхивает и поэтому но Ваш партнер, с которым вспыхнет что-то, может через месяц-полтора как-то вас удивить чем-то, скажем так. Это сейчас была информация для тех, кто с нуля, с нуля хочет знакомиться. Теперь будет ли карма вашей изменения, вдруг какие-то резкие перемены или чем-то удивит вам, вас ваша карма в теме партнерства. Ну, не то что партнерство, вот работа, да смена работы может быть учеба то есть хочу сказать что скорее всего карма вам говорит делай все чтобы удержаться на данной в данном месте в данной профессии потому что ну может через пять месяцев через шесть у вас может стать быть ощущение, что вы работаете наполовину, что вот одна вы часть сделали, вторую вам то ли не дают делать, то ли что. То есть чувство неудовлетворенности тут по карме с момента начала просмотра вами этого видео может как бы накапливаться. Сейчас может быть не так плохо, да? Если тут резкие перемены, но ну, может быть через два месяца есть, на фоне ваших личных негативов. Есть, конечно, вариант, что когда мы теряем, мы не сами вот как-то, ну вот уходим с работы. да? То есть, может быть, я бы советовала вам на эмоциях не психовать, не уходить, не посылать начальство на три буквы. То есть карма может вас толкнуть, да, толкнуть. Но, скорее всего, у вас такое ощущение, карма говорит, у тебя что-то там не доделала, ты, ты еще не выросла, может, ты какой-то опыт недополучил, недополучила. То есть как бы тебе что-то не расшатывало. Вообще, смотрите, как интересно. Если даже на полгода разделить, вот допустим, два месяца, третий, четвертый, пятый, шестой, да, то есть по центру какое-то идет вот расшатывание, расшатывание от кармы, по карме у вас там непростой период, который такой для вас несимпатичный, внутренне неуютный, когда мы вот болезненно реагируем на все, как на иголочки, мы можем и психануть, и с кем-то в конфликт войти, то есть, дорогие мои, я бы советовала в центре, вот который вы сейчас загадали срок, если вы свой срок загадали к этому видео, то в центре будьте внимательны, будьте осторожны, э не стоит и идти на поводу, я бы так сказала, у своих эмоций. Будут ли какие-то перемены вместо жительства? Допустим, вот тоже вопрос очень актуальный. Я бы сказала, что нет. Единственно вас могут раскачать или подкачать чужие люди. Очень интересно. То есть, если вы, допустим, чужие люди, это что? Если у вас частный дом, это соседи могут какие-то подлянки делать. Да? То есть, не вступайте в конфликт с соседями. Вот, вот. карма говорит, может такое быть когда ты весь взвинченный или ты вся взвинченная, ты можешь что-то ляпнуть, брякнуть одной соседке, потом это уйдет к третьей соседке, третья соседка из этого раздует стадо слонов. То есть вот тут, дорогие мои, будьте очень внимательны, потому что у вас будет внутри ощущение, что вам все можно, и ваши резкие негативы могут выливаться и в слова, и в информацию, которую не стоит выпускать в свет, Поэтому вот тут вот так очень осторожно. Вообще тема дорожки, конечно, у нас гласит на тему, будут ли резкие перемены. Я бы не сказала резкие перемены, я бы сказала, что если опять же дробить на 6-7 месяцев, то последний период, по, по, э, может быть, кто-то вернется к родителям в родительский дом жить, из тех, кто уезжал в съемную. Вот тут так есть, в общем-то, тут такая подсказка есть. И еще такая подсказка, береги э, свое жилье от каких-то... Э, Проблемы с энергоснабжением. Или когда что-то, солнца много, какой-то жары много. Вот такой. Вот аккуратно я сказала. Надеюсь, вы между строк прочтете то, что я вам сказала. Тема наказаний. Будут ли наказания? Будут ли наказания? Ну. Я бы сказала так. Это карта не зверского там потери иммунитета. Начало, вот если на три будем делить, да. То есть что-то может все-таки проявиться в иммунитете. Особенно если мужчина меня смотрит. Если у вас есть давно больше двух-трех лет муж, может быть это подсказка на то, что может что-то у вашего мужчины вдруг резко что-то ухудшится в здоровье, как вариант, да. Вообще самая злостная карта легла под, под, э, по, э, по, по, по центру. Это значит, может быть, проблемы. То есть резкое наказание связано с землей, с недвижимостью и от разъяренных других каких-то подлых людей. Вот это есть. Также есть ли тут наказание. Наказание может быть в конце вашего, вами задуманного срока, связанное или с потопами какими-то, или с потопами от соседей в прямом смысле, или когда кто-то... Кто-то употребляет много алкоголя, скажем так. Вот, вот, вот, вот, такое, вот такая тут тема. То есть я карты трактую, а вы мотаете на ус и как бы готовитесь, где какие себе, ну, как, к чему быть готовым, скажем так. Дальше у нас карма, кармический, кармический счастливый случай. Не знаю, почему мужчина перевернутый, но счастливый случай, то ли вас будут как-то странно защищать от мужчины, это счастливый случай от, может быть, от агрессивного мужчины, тоже как вариант мужчина агрессивен, он не может что-то вам сделать, вот, а карма то есть защищает, не можешь ты ей или ему вот навредить, да потом счастливый случай связан все равно с землей, с недвижимостью, с посевами, с урожаем, вот с землей, да? Земля еще, дорогие мои, она все-таки стабильная. Смотрите, рядом две карты, как оказалось, да. То есть счастливый случай будет, ну, через месяц-полтора больше работать на какую-то защиту невидимую для вас защиту в теме денег, в теме, если деньги ушли как вода. Вдруг сразу раз и нарисовался, появился какой-то новый проект, новый помощник или новый какой-то э, работник. Вот то есть оно идет дальше, оно не рвется тут цепочка. Очень хорошо, когда в линии счастливый случай легли вот две такие стабилизационные нужные карты. Благосостояние общее, то есть э, если кто-то и хочет у вас вырвать дом, но не получится вырвать там недвижимость, не получится никак. И вдруг еще какая-то помощь приходит, которая или вам очень нужного, допустим, адвоката подводят, или какие-то деньги вам падают с неба, но с неба нам ничего не падает, но вот какая-то подработка, что-то еще или родственник поможет. Скажет, давай я тебе дам деньги, ты наймешь, если там какое-то судилище на крутого адвоката, и сразу всех победишь. Ну, вот, вот как вариант, да? Вообще, как счастливый случай, карта денег. Вот, то есть в конце вашего, вами задуманного периода, для, ну, если вы не задумывали, ну, скажем, полгода, да, вот через полгода что-то посыпется, посыпется на вас. Хорошая хорошая я, денежки нарисованные. И совет, как бы, через меня от Вселенной. Не, не воруй и не завидуй, не завидуй. Вот ближайшие два месяца вам такой совет от Вселенной не будешь завидовать, не будешь лезть в чужие потоки, в чужие каналы их удачи, их судьбы. Потому что я уже в одном видео объясняла, что можно позавидовать и вместе до да, кучи оттуда и болезни, какие-то косяки приплывут. Да? То есть не завидуй, тогда ты застабилизируешь свои каналы, ты их защитишь от чужой грязи, от чужих проблем. Значит, вот так, не завидуй. Чужое не бери. В ближайший месяц, даже если нашел, нашла кошелек с деньгами, не бери. Значит он какой-то магический, на него э, сделали сброс какой-то магический, переклад сделали. Потом дальше идет тема, когда не плавай в каких-то фантазий, может быть до гордыни не доходи, э, реально живи. Это совет от Вселенной вам, дорогие мои. И... В самом кончике, кончик вот этого периода, не вступай в какие-то ругачки. Вот ну, смотрите, не зря что-то тут про суд заговорила, да? То есть не надо в какие-то тяжбы. Потом дороже выйдет вам какие-то развешивания ярлыков официально на какие-то персоны. Вот тут так, да? То есть, если вы пойдете в какое-то кафе, или там кто-то зацепился, или что, очень сильно, может быть, не стоит реагировать для того, чтобы сохранить свои интересы. Вот, дорогие мои, кому понравилось, кто хочет это закрепить, пожалуйста, ставьте лайки и до встречи! И, дорогие мои, перед вами цифра 2. Цифра 2. Итак, загляни в карму. Дорогие мои, давайте примерно, может быть, полгода возьмем. Ну так вот, примерно. Хотя, я еще раз скажу, вы можете к этому видео подвязать, допустим, 3 месяца или 2 месяца. А я буду вот уже говорить, и вы все поймете, где и что. Итак, начинаем. Тут очень судьбоносно, потому что я вижу, выпала карта кармы. Очень интересно. Значит, карма-карма, да, скажем так. Итак, начнем с первой темы. Первая тема у нас будет ли смена партнера. Будет ли смена партнера, скажем так, в любовной теме, да. Ну, вообще хочу сказать, что тут прибыток в начале. Ну, давайте я грубо на полгода, по два месяца буду говорить, да? Первые два месяца какой-то прибыток. То есть, наоборот, как партнер так помогает или сослуживцы как бы в унисон с вами действует. поэтому тут никакой нет смены. Тут по центру вообще интересно как бы эм, то ли желание сменить место жительства, то ли что... То есть смена партнера возможно какой-то партнер ваш уедет к сожалению вот этот удачный то есть тоже вот карма может так сделать только вы нащупали человека только у вас что но вот у этого человека вдруг что-то происходит и он или она вынужден уехать в другое место жительства и поэтому вы может быть останетесь без помощника ну, вот без такого напарника напарница да вот в общем-то смена партнера может произойти в центре, да, или человек будет ныть и предупреждать, что вот уйду, уйду, то есть уже стабильности тут вот нету в каком-то надежном партнере. Так явно карты нету ухода, но вот только если из-за места жительства, вот ситуация какая-то, да, вот, вот причина, причина. Потому что я не вижу, что для вас это сильная смена места жительства. То есть, значит, у партнера, да, вопрос про партнера. Идем дальше. Следующая дорожка у нас э, связана с карьерой, с карьерой. Первые две недели очень хорошо в карьере. Допустим, кто-то, какие-то командировочки или что, все движется, все продолжается. А потом начинается какая-то вот нестыковка, да, вот видите, если партнер, ну, скажем так, там, на, на, на ну, в личной жизни что-то не так, вот как-то вот не вот тут грустно, вот тут что-то грустно, что-то вашему сердцу не нравится, вот что-то вы не так, может быть, в личной жизни кто-то хочет уйти от вас, вот как-то тут так, и... Если это личная жизнь, то ваш партнер вас может, скажем так, расстроить какой-то фразой. Такой фразой, которая вам черной косыночкой ляжет на сердце. Вот. То есть... Ну вот уж не знаю, вы знаете, бывает, конечно, вот последнее время, последние 2-3 месяца вследствие, сами понимаете, какой ситуации в мире, в Европе. Знаю много историй, да и многие говорят, что даже семьи разваливаются, даже родня быкует, одни с одной стороны баррикады, другие с другой. И вот такая конфронтация, то есть смотрите как. Вот по идейным соображениям, в принципе, у вас могут быть проблемы в карьере из-за того, что партнеры начнут быковать, а может быть они начнут быковать через 2-3 месяца по причине ну, вот каких-то политических устоев своих, да, мировоззрений, своих точек зрения. Теперь вопрос любви. Любви для тех, кто не познакомился ну, надо знакомиться в ближайшие полтора-два месяца, потому что дальше сложные карты идут. Это вот информация для тех, кто меня смотрит, вот, но не познакомилась она еще, девушка, женщина, допустим. Да? Теперь будет ли смена места жительства? Даже если вы захотите, даже если что-то такое, скорее всего нет. Скорее всего нет, как-то так карты лежат, что и не спеши, что-то и не получится, хочешь, не хочешь, как-то вот... Не судьба. Вот, вот именно, вот мы дорогие мои, мое видео называется «Загляни в карму». Карма говорит, нет, место жительства пока ты не меняешь. Идем дальше. Какое твоя карма хочет тебе дать наказание? Будут ли резкие негативы и переломы? Что за наказание? Ну, скажу так, как наказание может в ближайшие два месяца, допустим. Могут быть какие-то нестыковки с женщиной. Вот первый, вот если, а вы загадали годалися три месяца, Ну вот первый месяц нестыковки с женщиной. Вот м, женщина, может быть, и родственница, и подруга, и даже мама. Ну, скорее всего, не мама, но вот родственница, тетя, подруга, сослуживица. Вот как-то она вам м, может какую-то медвежью услугу сделать. Что такое медвежья услуга? Кто не знает, смотрите, наберите в Гугле. Тут такой момент. А может быть это такое наказание, если женщина смотрит, если какая-то ситуация, допустим, вы захотите вот своим обаянием взять, какого-то человека обаять и сделать по-своему, то ваше обаяние тут как-то не очень сработает. Это первая часть. Вторая часть, когда вы можете подпасть, вы, дорогая моя, дорогой мой, по карме можете подпасть под какой-то сглаз какой-то магическая тут история, и благодаря этому вы можете что-то потерять, потерять. Ну, потерять может дорогие мои, и телефон, и сумку, или не знаю там что. Я надеюсь, это не со здоровьем связано, но это говорит о том, что в центре того периода, о котором мы с вами сейчас говорим, не надо хвастаться какими-то новыми приобретениями, кольцами, серьгами, не знаю, вот там чем, вот чем-то, гаджетами новыми, планшетами. Не надо хвастать, потому что появится человек, а может он рядом есть, и регулярно вот эта карта с глаза, она может работать вот так, в прямом смысле слова, и вы получили, и вы потеряли. Видите, как карта вот работает? Получил, потерял. То есть вот тут надо осторожно. И... Какое может быть наказание? Я бы сказала, что в конце надо быть очень осторожным. Или с алкоголем, или на воде. А может быть даже с какой-то информацией, которую вам дадут как тайну. Значит, если вам дадут как тайну, если мы смотрим на полгода, два месяца, два месяца, два месяца, последние два месяца, держи эту тайну до конца, особенно если эта тайна связана с деньгами или с какими то там любовниками держи если не удержишь будут проблемы если ты эту тайну выпустишь там где не надо а, теперь счастливый случай какой же будет счастливый случай а, счастливый случай может больше сработать в конце этого месяца потому что счастливый случай первая карта связана с демоном да еще и перевернутая ну, может быть, вот через какую-то неприятность, как вариант, вы можете получить... Мне нравится то, что рядом две карты легли. То есть ангел, ангел э, говорит, даже если какая-то неприятность, учись смотреть, э, видеть в какой-то неприятности плюс. Найди в, ней, в нем плюс, скажем так. Но это не что-то страшное, потому что про что-то страшное я вам уже как бы сказала, Да. Ну, то есть какая-то, может, вот даже вот нестыковка с женщиной. А вы тогда будете говорить, вот, а я вот, значит, повелась, а вот она, значит, предатель, а вот, значит, я ее не раскусила, значит, я сама виновата. То есть вы найдете вот правильный тут взгляд на ситуацию. Мне это нравится. То есть счастливый случай в какой-то неприятности в этом будет подарок вам от кармы, от судьбы. Теперь центр Центр, говорят, в теме «Счастливый случай» закрытая тема «Выкарабкивайся сам, выкарабкивайся сама». Также эта карта может рассказать о том, что если совершено какое-то уголовное или полууголовное какое-то действие, возможно, счастливый случай вас защитит, вы мимо пройдете, вас там не зацепят, не подтянут, не впишут в качестве кого-то там в какие-то дела производства. И конце дорогие мои это уже больше для женщин конечно счастливый случай это или беременность или хорошее объявление вам сообщение что эко получилось или у ребенок у кого уже есть дети ваш ребенок вас чем-то с чем-то очень порадует и вы будете просто счастливы это будет счастливый случай который к вашей мечте вы себе скажете, вот я мечтала об этом, вот это сбывает, это начинает сбываться. Вот это радость, да. И совет от Вселенной. Не забывай, что у тебя есть ангел, ангел все смотрит и ангел ложит, подкладывает соломочки. Это очень хорошо и это факт, раз вот в конце от Вселенной пришла карта ангела. Потом совет от Вселенной в центре, если будет кто-то тебя раскачивать, вот тут не симпатичное сердце, не психой, держи себя в руках, в этом будет твоя сила. И, ну, может быть, если хочешь, в конце можно где-то сделать перелет, то есть воздух благоволит, также воздух относится и к информации, то есть совет Вселенной. Умей правильно общаться с людьми, умей выслушать, умей правильно принять какую-то информацию. Вот, дорогие мои, да, была такая, умей заглянуть в себя, как в зеркало, и, если что, почувствовать, где ты не права, где ты не прав. Вот в конце как-то так вот резюме такое. Вот, дорогие мои, был такой от Кассандры Астрова кармический такой обзор. Кому это нравится, кто с этим согласен, ставьте для закрепления лайки. И до встречи.